А спонсор сегодняшнего видео сервис LF Group, пожалуй, лучший сайт для поиска игроков. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прия. Задам довольно-таки простой вопрос. Любите ли вы коллекционирование так же, как и я? Любите ли вы фармить маунтов, игрушки, питомцы? Ответ можете оставить в комментариях. Хотя я думаю, после этого видосика ответ будет более негативным, чем положительным. Потому что те награды, которые вводятся на текущий момент за новые достижения в Dragonflight, немножко печальные, маунт навеивает грустную эпоху Варкрафта, и вообще все, короче, очень плохо с этими достижениями. Сейчас немножечко поговорим об этом. У нас получается, самые последние достижения на сбор средств передвижения, сбор питомцев и сбор игрушек были введены еще в 2018 году летом. Это припач дополнения Battle for Azeroth. То есть у нас, получается, проходит 4 года с половиной, и только-только вот вводятся новые достижения сегодня, между прочим. Альфа стартанула, закрытая по Драгнфлайту, и вот появились новые достижения. Теперь в новом достижении на маунтах, на средства передвижения, нужно их собрать всего лишь 500. 4,5 года прошло, повысилось только на сотню, требуемое число. У -у -у. В игре более 700 маунтов. За весь Shadowlands добавлено почти 100. Прикольно. Далее, игрушек нужно собрать 500. Окей, okay. то есть аналогично, да, на сотню выросло требуемое число. А, питомцы, тысячу их нужно было собрать ранее, теперь две питомцев это максимальное достижение. Это довольно-таки интересно. Сейчас мы все это обсудим, и я покажу даже награды, которые даются за эти замечательнейшие достижения. От этих наград вы будете реально в шоке, и я не зря сказал, что, скорее всего, у вас будет негативное мнение по поводу дальнейшего вообще коллекционирования в принципе что все-таки многие люди, судя по статистике, стопнулись на ну, маунтах на 400-410 и типа дальше не фармят. Ну а зачем, ачивок же нет? Логично, я их понимаю. Перейдем на вовхед и на вовхеде имеется статья. New Collection Achievements in World of Warcraft Dragonflight. Вы думаете это какой-то мем? Вы думаете по приколу этот Йети Дренорский был засунут сюда? Нет, это новый маунт, которого будут давать за 500 маунтов. Я просто в шоке, это позор. Это позор. Дальше. Представлена небольшая таблица, в которой имеется значение: то, что нужно на новый ачив максимальный, сколько собрать питомцев, сколько нужно собрать маунтов, сколько нужно собрать игрушек. А третий столбик это текущее топовое количество у каких-либо игроков. То есть, да, на текущий момент имеется 1514 у самого топового игрока по коллекционированию, но вообще в игре, как мне пишет аддон, 1516 питомцев. Таким образом, компания Blizzard хочет добавить в Dragonflight примерно 500 питомцев, или они будут добавляться попутно, чтобы игроки не сразу эту ачиву получили, что довольно-таки интересно, но тогда почему вводятся так мало маунтов и так мало игрушек для максимальной ачивы? Вопрос действительно хороший. Тут у нас показаны питомцы, которые будут даваться за сбор 1250. Угу. Далее за 1500. Лягушка-квакушка. Милая, кстати, хорошенькая лягушка, мне нравится. А, далее 1750. И 2000. пучок. С рожками. А, далее за 500 игрушек мы получаем игрушку. Мур-глассес. Это очки мурлоков, окей, кулдаун уменьшен во время какого-то празднования. Ну, иногда в Вове имеются события, всякие празднички небольшие, и вот, наверное, во время как раз-таки этого праздничка будет уменьшена КД. Очередная игрушка, понятно. Mount achievements, thanks for the carry достижения, reward, карьер и Это не шутка. Это реально маунт за 500 маунтов. Мы там думали, будет какое-нибудь колесо мехагонское, что-нибудь крутое, что-то призрачное, что-то интересное, что-то в стиле, ну хотя бы ленса, В стиле может быть, ну окей, так достижение это драгонфлайтовское, может драгонфлайтовское что-то введут. Нет. Дренорский Йети. В Дренор люди не играли, в Дренор люди хейтили, они вводят Дренорский маунт за достижение на 500 маунтов. Это просто позор, у меня нет слов. Я не знаю, как еще высказаться на эту тему. То есть достижение маленькое, оно не требует большое количество получения маунтов. Я зайду в припатч, я сразу его получу. Я на него сяду хоть раз. Нет, я не буду на нем ездить. Это просто плюс один маунт, коллекцию. Как-то так. Буду, как говорится, держать вас в курсе. Уверен, мы еще с вами это обсудим, как в комментариях на ютубе так и на стримах на Твиче. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!